Вот у нас такая карта есть с вами, будет будет такая карта, да? Следующий. Теперь у нас год кролика. Э, те, кто родился в год кролика, ну, я уже проскочила, тигров я не спрашивала, чтобы троечки поставили. Ну, давайте год кролика поставьте четверочки, как много у нас кроликов. Э, и я э, пока, пока заглядываем, что у нас с кроликами. Итак, друзья, с кроликами у нас следующая ситуация. У кролика звезда шестерка. Сейчас я расскажу про шестерку. И он у нас занимает восточный сектор. Да? То есть для кроликов информация следующая. Во-первых, мы давайте узнаем про, про шестерку. Про шестерку. итак у нас с вами у нас с вами шестерка звезда менеджеров ее еще называют белая шестерка покровительствует лидером несет энергию власти способствует продвижению по карьерной лестнице во властных военных структурах называется ну, по-разному по еще там есть разные названия типа там золотая вода говорит о том что звезда олицетворяет помимо этого долголетия процветает процветание там продленные годы у нее есть такое название золотая вода значит если есть какие-то негативные внешние обстоятельства то может быть и какие-то расточение состояния сулит одиночество проблемы с законом болезни головы и шеи но восьмом периоде она считается больше благоприятной, чем чем ну, в общем считает больше будем ее считать положительно то есть дорогие кролики у вас у вас единственная какая может быть как бы проблема это то что в тылу кролика Стоит у нас триша, да? то есть у нас триша с вами расположилась кролик на востоке, а триша у нас с вами на западе. Мы не любим, когда у нас триша в тылу. То есть, дорогие друзья, перепроверьте, как вы сидите за рабочим столом. Мы не люб... Смотрите, если вы сидите лицом в кролика. Из у вас за спиной треша, это не очень хорошо. Меняйте какое-то местоположение, чтобы у вас не было треша. Либо ставьте даже в кролика защиту от трех шаг Дальше мы будем рассказывать, когда до петуха дойдем, я расскажу про защиту ша. А, самим ша. Самим кроликам. Давайте общий прогноз. В этом году в жизни кроликов. Продолжается белая полоса, вопросы материального достатка, профессиональной деятельности, семейного благополучия будет расширяться легко и непринужденно. Но это не значит, что не надо прилагать никаких усилий, только ваше здравомыслие может. Оградить вас от неосторожных действий, а ваше трудолюбие привести к карьерному росту. Возможные ухудшения здоровья не принесут серьезных последствий, однако следует отказаться от экстремальных видов спорта во избежание получения травм. В общем, дорогие кролики, что можно сделать? От 3 ша можно повесить как минимум музыку ветра с шестью трубочками, прям сектор кролика. Ну, из-за того, что там у вас где-то в тылу а, находится, находится триша, да, можно музыку ветра. Дальше у нас есть вот а, из личных талисманов можно вот такую красивую бусину, которая называется восьмиглазая бусина. В этом периоде она является самой сильной и благоприятной именно в восьмом периоде. Это прекрасный универса, универсальный талисман для всех. То есть, друзья, если кому-то вот кто-то сейчас читает и думает, наверное, мне такой браслетик с такой бусиной нужен, мы, конечно, там присылаем вам инструкцию, как ее носить, она, как ее активирует, как ее носят, это там целый тоже ритуал э -э и целая история с этим бусиной, мы ее подбираем вам по, по гороскопу, по рождению, вот. Ну, если вдруг вам откликнулась и вы читаете и понимаете, что вы хотите такую бусину, пишите нам на почту там как-то разберемся, как вам эту бусину предоставить. Да? То есть это браслет с бусином. Благоприятный амулет. В общем, вот, например, для кроликов можно эту бусину носить э, с собой. Можно для кроликов, э, если вы хотите, э, дорогие кролики, давайте сейчас вернусь к вам, если вы хотите э, по э, символам, именно талисманы по Бабадзе, то, в принципе, для вас свинка тоже будет благоприятна. Если вы покупали талисманы свинки, можете поставить в свой сектор свинка. Она для вас ведь тоже друг. Свинья для кролика – друг. Вот. Так что свинка с вами дружит, она не так близко дружит. Вы, Если ей тигр брат родной, то вы ей двоюродный. Но, тем не менее, она помощь и поддержку будет оказывать. То есть для кроликов будет хороший год. Нужно просто чуть-чуть защититься от трех ша и постараться усилить то, что вам уже и без того дала вселенная на этот год.